Привет мои дорогие Подписчики и гости Прошу прощения за Качество видео В лесу еще немного темно Выхожу всегда на путь экрана Сегодня проверяю ящичный путик Два капкана проверил К третьему подхожу Вижу висит куничка Этот капкан ежегодно Подкармливаю вот, Место здесь такое вот если взять вам, ребят, на вооружение. Здесь речка небольшая, бежит низинка. И грива. Еловая. Еловая грива. Такая вот подзаросшая. И в этом месте постоянно попадают куницы. Не вырубили еще эту гриву. Слава Богу. Поэтому куницы тут попадают. Сейчас идем снимать. Все покажу, все продемонстрирую. Да, вчера закрыли лицензию по лосью На большом путике Олег снял четырех куниц. Леха на своем снял двух. В этом году куница есть. Хотелось бы услышать ваше мнение, мужики, по поводу цены на, на куницу на шкуру Что-то говорят, что вообще она никакая цена. Кирове, вроде он говорит, по 1000 рублей принимает. Хотелось бы узнать. Вроде хорошая окуничка. Снежком уже ее припорошила. Смотрите. Вот она, лесная красавица. Она повисла. Прихватила ее хорошенько. хватило и такая хороший кот не маленькая куница а очень хороший смотрите он по лапам какая. какие лапы здоровый кот я бы сказал даже здоровенный сейчас попробую аккуратненько возможно сегодня минус 2 градуса стояли морозы возможно немножко капкан отойдет и получится снять в общем в общем, не целом, смотрите, мужики. Этот путик у меня очень хороший. Он лесной, идет по реке. Изначально я тут начинал ставить капканчики. Ну, на этом кормит он очень очень неплохо попалась в Кировский КП 120 от тропы 43 Капканы работают по зверю отлично. Все прекрасно. Не примерзла Дошла. Лапка тут у меня. А не, ребят, обманую. Березовский капкан. Березовский с булавочной на Попалась куничка в березовский капканчик. Спасибо мужикам с Урала за продукцию, за вашу. Так, так, так, аккуратненько надо. Подмышки то вывести его. стылая морозы были серьезные поэтому трудно достать у меня есть запасные капканы рюкзаки лежат но их надо там поставить в другом месте поэтому я буду пытаться ее достать давай давай дорогая выходи одну душку почти вышла уже очень хорошая постановка ребят мыши не едят так. начинающим охотникам рекомендую взять на заметку темненькая куничка попала капкан ее схватил по шее и и по груди такой вот котейка попался сегодня сейчас устанавливаю капкан иду дальше Хороший котик. Манки достаточно Все, идем дальше, мужики Что-то, ребята, еще в капкане висит Походу, норка А нет, куничка Куничка, куничка, вторая Вторая куничка Попалась она у меня за жопу Долго болталась, вихлялась И это у нас кировский капкан Не знаю почему так, ящик то весь у нас места сдернула Попала куница за жопу Вот смотрите, наверняка долго мучилась Наверное, долго мучилась. Попалась за жопу. По необъяснимым причинам. Непонятно почему так. Странно. Вторая на сегодня, мужики. Поздравьте Серегу-охотника. <как> <как> вот так. Снимаю и иду дальше. Темно сегодня в лесу, ребят, почему-то со съемкой мне С погодой почему-то всегда не фуртит. Нет таких ясных солнечных деньков Поэтому темно Камера не передает полностью Всех красок Зимнего леса Приманочка есть Смотрите, ребят, что происходит Опа, она. и капканчик вытащен оттуда, вот кто так мог сделать, как вы считаете Тут у нас, это моча, это моча зверя Я думаю, что это куничка старалась, но приманка не съедена, и следов нет, а давно Ладно, капкан-то стоял туда, ребят Ладно что, вставляем. Ну, Тут кто, кто бурубался. Кто-то бурубался. Кашлею что-то, горло болит. Миндалина, поболел Много знакомых болеют. Кореш Мишка, в больнице коронавирусом лежит. У меня тут тоже было человеке. Обоняние не теряло, Кашель был. Температуры не было, насморк. Носоглотка болела. Ну, уже, наверное, неделю полторы назад. Ничего, в семье никто, все, слава богу. Я вот так это сам Два дня. Нехорошо было. И вот до сих пор миндалина болит. Что такое, не знаю Скоро Новый год, мужики Приеду Поедем с женой С ночевкой на Буране в избушку Просится у меня Будем снимать Снега в лесу у нас Еще пока немного Пока еще немного Поищи колодку. Темновато сегодня в лесу. Так. Были морозы, сегодня отпустила. Но на этой неделе уже опять. Зима нынче классная, мужики, вообще Отличная зима Тут не, не сглазить бы так Прекрасно Такая, какой должна быть Как говорил Александр Сергеевич Здоровью моему полезен русский холод Не перестану повторять эти слова Абсолютно неправильно Когда зима теплая на охоте, как правило, не везет. Уницы нет. охотиться трудно. А вот когда зима, настоящая русская зима. Это настроение, бодряк. Снаружи холодно, внутри огонь. Глухарик находил. Натоптался. Петя. Петя натоптался. короткие вдоль зим... вдоль зимней дороги поэтому иду как бы без ружья сегодня знаю что тут находится не на кого вчера взяли лосья еще раз повторюсь и как бы в мясе нет нужды В мясе нет нужды. Места тут красивые вдоль вообще. Низинки, такие небольшие овражки можно сказать. Хотя в нашей местности крупных таких оврагов нет. Низинки такие, вот, соснячки стоят на берегу. Отлично по таким местам ходить. Ну и куничка есть в таких местах, соответственно. А на березе рубец, это парище бы. это место. Вот это, вот это можно, вот этот корневой, это по, по иначе будет. Следующий капкан стоит А тот капкан ни разу ничего не попадал Раньше, когда на газохваты тут стояли, ловилась куница на пару раз Путик мы давно уже набит Нет, как обычно по нолям Хотя я забиваю По весне ящики Приманкой Кто-то ходил а, лисичка ходила Да, лиса ходила Хотя нет Уница прошла, вот буквально только-только Под капканом, до меня Но на сегодняшний след не полезла она в капкан сейчас посмотрим куда она ушла вот она под капканом помялась помялась масса нагодила. там на приманку мыши съели надо добавлять вот она проскочила и пошла туда дальше там у нас дальше тоже капканы есть будем надеяться это вторая попалась маленькая девочка Высоко стоит капкан, желательно ставить их пониже Недочет мой Потом как не видно, приманка есть или нет Надо вот ставить вот На таком уровне, чтобы свободно Можно было в капкан заглядывать а Подвес можно сделать Повыше, чтобы в случае снежной зимы Куница не была на земле Многозахват стоял видите. Это приспособил Сейчас загляну, посмотрю Ребята, походу, куничка на моем путике появилась хитрая, видно, что по жерди хожена Давненько, но хожена И когда я устанавливал капканы, здесь все было куницы из мета. А в капкан не идет, я вам приманки навалена добротно В капкан не идет, наверняка бывалая Куничка Ну ничего, когда-нибудь придет Сейчас еще снега мало, это опять же мое мнение на истину не претендую. Снега мало. Уница способна поймать мышь. И пока она, на мой взгляд, сытая. Сколько она идет неохотно. снежку подвалит. А тогда да. Тогда будет другое дело. Тут в начале зимы, вот этим ручьем постоянно проходит рысь Это вот, на рысь ходила, старенький уже след заметенный Но у нас здесь в начале зимы, почему-то у нее постоянно проход У рыси А тут Олег рассказывал ситуацию да. Возвращался уже домой ночью Соболь залаял Олег услышал, что в кустах метров, ну, смотрит по навигатору, до да, собаки 60 метров и фырканье. Думал, на лося лает, лось фурка, Бывает такое. Потом виск-писк, соболь замолк. Олега мыслит, что лось, лось соболя затоптал. Ближе начал подходить. Крупный рысиный след. Видимо, рысь соболю дала по ушам. Опа! Ещё одна кыска, ребят. Смотрите, вон туда. Вон туда, смотрите, братцы. Еще одна кысонька висит. Поздравьте Серегу. Третья куничка на сегодня. Третья... Я думаю, что это не последняя. Видите. Фух. Что сезон начался неплохо. Цены бы еще восстановились. Хотя бы до 2000 за звери ой спроси, милая. Хотя бы до 2000 за зверя цены бы восстановились. Мы в этом году с ребятами половили бы. Неплохо. Ладно, положу пока здесь ее. А, Привязывать с рюкзаком неохота. Сейчас привяжу. Этот капкан меня тоже подкармливает. Тоже небольшая, тоже кошка. Маленькая. Приманка, приманка не съедена. Кстати, нынче замерзла земля, мыши, мыши не так едят приманку Заметил, приманка застыла, земля застыла Мыши не так едят приманку Все ящики вот Поедем с этой стороны немножко Но запах оттуда, браться я вам скажу Бомбезный Попалась В Кировский капкан Захват по Туловищу Произошел по корпусу зверя. Три котейки, ребята, уже есть у меня сегодня. Три котейки. Один хороший кот, а две такие большие кушечки, наверное, я думаю, что кошечки. Смотрите как отличается вот та тёмная, та тёмная. А эта темная, та темная. А это прям такая светлая-светлая. Это не Соболь, у нас разницы нет. Что светлая, что темного вроде бы. Принимают, принимают за одни и те же деньги. разводится, еще рукаицы неудобные давай, вот так все здорово сегодня потеплело, поэтому зверь вообще от капкана отстает легко очень легко не вырывает волос с ней отлично прямо. Оп. Все, зверь на земле Ох, капканы и капканчики. Та -та -та -та -та -та да забыл, ребят, сказать. Капканы не проверял три недели почти. Блин, морозы, смысла нет проверять морозы капканы, что зачем? Я не проверяю. Обычно проверяю. Проверяю обычно перед океаном. Вот а тут день свободный у меня выпал, поэтому решил проверить. Так, ну что, надо что-то привязать. Они начали, ребят, привязывать, поэтому двух штук понесу в руках. не взял сегодня, не подготовился. Там у меня в ящике капканы. Ой, в рюкзаке капканы. Такие капканы у меня И приманка, поэтому некуда складывать Рудычок маленький Одну привязал, а других не привязать Поэтому понесу так Мужики, только вот про -то проговорил Вот капкан, куница висела И вот след рыси Совсем рядом Как она не сняла Могла бы Могла бы снять, находила она и с той стороны, прошла, вернулась, что-то она чуяла, по-любому, не просто так она открутилась, куницу мою чуяла, вот она чуяла, но не дошла, хорошо. Понять не могу, мужики. Что за херня такая? Двигана, буркой. И капкан выброшен опять. А, сработанный капкан -то. Что такое? Может, конечно, птички. Я вот. капканы у меня подменные нигде взял при установке эти на этой. На проволочине. Сейчас поменяю капкан. Не Ни пуха, ничего на капкане нет. Поменяю капкан. Добавлю, наверное, приманки я здесь, чтобы попоели ее. Гости нерадивые. Ах ты! Пообъели -по -по приманку. А знаете, технические моменты снимать не было. Да, есть она, в принципе, приманка. Я добавлю немножко. Это же рубец на березе классный, смотрите какой. Он какой длинный. По всему дереву идет. Отличный рубец. Так, ладно. Пока. Ну что, друзья мои товарищи. Закончила сегодня проверку путика. Результат три куницы. Результат неплохой. Все уже я подхожу к поселку. Сейчас уже увидимся с вами после Нового года. Еду в город. Снимать буду только после Нового года. Пишите комментарии. Может, нужно, чтобы что-то побольше я снимал. Житейских моментов. Комментируйте ваши просьбы, все учтем Я и для вас снимаю Снимаю для вас, ребята В общем, давайте, мужики Всех с полем Всем ни пуха, ни пера. Удачи. С вами был Серега.